Рига. 4 утра мы позавтракали, а теперь идем встречать рассвет на набережную. Не That's спится. Пик говорит, что он никогда бы в Санти не встал и в 4 утра не пошел бы встречать рассвет. А сегодня утром просто не спалось. Мы приготовили завтрак. Поели латвийского творожка со сметанкой, выпили кофе и отправляемся на набережную встречать рассвет. Okay. Come on. You got it. All right, we're Мы идем по Риге, 4 утра, и э, идем встречать рассвет. Э, воздух абсолютно такой свежий. Э, <смех> народа, народа практически нет на улицах И э, Очень Очень нравится <смех> Птицы просыпаются Не поют, правда, еще Но только чирикают За нами Это так вот зелено и свежо Это прямо в центре Риги Мы просто идем по одной Красиво. улице Которая выходит прямо на речку Сейчас, правда, нет Такого, не во всех местах есть прямой доступ к реке Даугава вот вы видите там река Даугава это железнодорожный мост но мы идем на каменный мост я вам потом покажу мы идем по набережной это проблема Риги кстати что нет такого прямого доступа со всех точек старой Риги на набережную но это по-моему планируется изменить в процессе постройки Балтика и сделать доступ uh, к реке к набережной, потому что там мы ну, действительно uh, отлично можно uh, пройтись, прогуляться, сделать свои шаги. И тут музей, как вы видите, скульптуры мы проходим. Можно посетить в Риге. Я люблю вообще в Европе и в Риге посещать музеи и, конечно, ходить в театры. Это okay. uh, uh, 1905. Сейчас я вам покажу этот памятник, о котором говорит Мик. Это памятник на набережной революционером 1905 года. Он недалеко от uh, железнодорожного моста. И вы видите тут река Даугова. Yeah. Она достаточно широкая. Вот мы тут идем. Старая Рига направо, набережная налево. Это Хансебанк, э, Банк, вот то большое здание, там недалеко дом печати, там новое офисное здание или квартирное, а теперь которое называется Sea Towers, и вот тут набережная. Вот, нем... вот тут немножко видна старая Рига, это прямо с набережной, мы на улице, которая так и называется, К... Крастмала. Пере перехода почти нет через эти все трамвайные рельсы и широкие дороги. Но ночью пока нет машин народа и полиции. Мы просто нарушаем все правила и переходим напрямую Я на Набирс. Я слюбила. Здесь находятся, находятся такие катера для туристов. Круизные такие для поездок под реки Даугами. На некоторых из них можно добраться до Юрмалы. На фоне вы видите нашу новую библиотеку. Очень интересное тоже здание. Один из этих катеров так и называется Юрмала. Поскольку перейти было невозможно, я сейчас вот полезу через этот куст. Туда, прямо на скамеечку. Гулявшись за ночью парочка. Вот на фоне вообще надо добрый видеть. Мы идем на один из старейших мостов в Риге, который называется Каменный мост. Вот такой русский собор с розовыми облаками. Нет, это церковь Петра. Я ошиблась. Он вот там. Вот там за деревьями. Я на набережной э, реки Даугавы. Э, очень красивое утро. Еще нет и пяти часов утра. Вот На набережной можно прогуляться. Вы видите Октябрьский мост или Каменный мост. Он сейчас называется. С некоторыми зданиями через реку Даугаву. Это вот на моем фоне. Национальная библиотека. Тоже построенная совершенно. Утро ветреное, но не скажу, что для Риги оно холодное, достаточно теплое. А вот там железнодорожный мост, один из самых первых мостов, который был построен в Риге. Здесь одно из мест, где можно опуститься к реке Далгова. За мной вы видите железнодорожный мост. Вот тут, тут за мной прям такая лесенка проходит. Здесь можно спуститься к реке Далгова, потрогать воду. Там за Каменным мостом И за Вантовым мостом, который еще дальше Там есть городской пляж Конечно, летом там можно Купаться и отдыхать Загорать и так далее да, Мы действительно наслаждаемся утром Еще нет и пяти часов утра Но, но так тихо, свежо Ветерок, э, очень красивые Облака после вчерашнего дождя Сегодня обещают очень Солнечный день Надеемся, что Снимаем довольно много материалов о реке. Здесь вы видите один из поездов на железнодорожном мосту, который, очевидно, это товарник, который, скорее всего, приедет из Бенспиллского порта, потому что это направление города Бенспиллс. И вы видите, что уже на речке один из Синодалгами, один из первых лодочников. Миг на самый верх каменного моста на фоне каменного сзади вы видите ванты это вантовый мост начинает двигаться городской транспорт видите красивый мост вот такое красивое раннее утро наше первое утро в городе Рига Латвия Востока, прямо над Старой Ригой. Чтобы пойти в Старую Ригу, нам нужно вот опуститься в такой туннель и перейти на другой стороне дороги под вот этим, под этой главной улицей, под Набир. Здание, дом Черноголовых, который был сначала разрушен, а потом уже в наше время восстановлен на пожертвования людей и другие фонды. Очень уникальное здание. Здесь собирались самые богатые купцы в свое время. И тут были очень интересные приемы, и до сих пор там очень интересно внутри. Вот это такое интересное место тут на центре площади на центре Радужной площади, где можно пить воду. Сейчас раннее утро, никого тут нет, поэтому вода не течет. Но это вот для питьевой воды. Если вы захотели попить, проходите сюда. Только голуби с утра гуляют. А по вечерам, летом, тут звучит живая музыка. Много народа пьют, поют, танцуют и отдыхают здесь старые It's a very interesting way to plant flowers. Sure. Чти ноктюрн, раннее утро, классное настроение, пустые бутылки на фоне звучат. Находимся на площади Ливов, которая называется площадь Ливов. Здесь когда-то текла река ризана Вы можете представить? А сейчас тут такая красивая площадь с театром русской драмы, э, с двумя зданиями филармонии, с красивыми ресторанчиками. И очень шумно тут днем. А есть вот в этом месте находилась река Ризана. Поскольку на площади Либов почти ничто об этом не напоминает, то тут каждый год высаживаются клопы в виде волн. Да, это напоминает в прошлом тот текущую речку. Мы нашу прогулку по Риге где-то с 4 до 6 утра. Мы гуляли, уже начинают просыпаться люди и появляется больше солнца. Надеюсь, вам понравилось с нами пройтись по ночной или ранней утренней Риге и посмотреть, что тут происходит. Практически ничего, вы сами можете наслаждаться своей жизнью, наслаждаться пустыми улицами, тишиной, криками птиц и солнцем.